Пятая черта характера Вавилона и нашего времени – это равнодушие к принципам защищающих жизнь, да люди и не знают. Я часто говорю людям, если бы вы хотели выздороветь, вы бы смогли, но вы должны выбрать образ жизни, вы должны знать, как сохранить. Мы все научились болеть. Есть тут кто-то, кто не умеет болеть? Все умеют. Но покажите те, которые умеют быть здоровыми, сколько мы их найдем. Да и в церквях. Шестая черта Вавилона. Вавилоняне не ощущали, что тело человека предназначено быть храмом Святого Духа. И если мы разрушаем этот храм, что Бог разрушит нас. Вавилоняне проповедовали, что тело и душа существуют в отдельности. Самая большая ложь. Чтобы не заботиться о душе. Лжи теории о бессмертии души, реинкарнации и так дальше. Не различая истину о а лжи, у вавилонян отсутствовало чувство опасности. Пейте мир, разоружение, «Мир и покой! Пейте, радуйтесь!» А это может быть последняя секунда. Божий закон в такой культуре не почитается на самом деле. И действительно не почитается. Поэтому мы в следующий раз совершенно по-другому будем говорить. Я не теолог. Но и даже меня не учил. Бог сам учил. Но когда я начала читать Библию, когда мне на голову... В прямом смысле упала. Все стало понятным. Во-первых, Бог показал мне, кто я. И я поняла, что ничего не остается, только как все отдать. мадвея 24, 34, 39. Истинно говорю вам, не придет род сей, как сей сие будет. Сколько можно это читать, сколько можно это игнорировать. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же то часы никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец Мой один. Поэтому если люди тут проповедуют и на в сайтах пишут, что вот тогда и тогда, и тогда и тогда, это ложь. Видите, что Библия говорит? Только Небесный Отец, единственный. Но как было в одни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого внезапно. Как в одни перед потопом ели, пили, объедались и объедались и пили, женились, выходили замуж. Чем мотивировали Иисусу, что они не могут на его брачный пир пить? Жениться надо, землю надо купить, имение надо сделать, то надо сделать, да, все надо сделать. У нас нет времени.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 И если это не делается, и если это невозможно, то все остальное просто пустота и бессмыслие. Лука 21-46. Смотрите же за собою, ну смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались обидением, пьянством, заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно лукавый очень умеет нас загрузить всякими заботами мы зовем мы зовем мы зовем мы зовем ответ какой заботы такие седают время не можем гибнет му гибнет гибнут люди ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному, как сеть. Итак, бодрствуйте на всякое время, молитесь, да сподобитесь, избежать всех-всех будущих бедствий. Тут весть о надежде. Если у нас нет вести о надежде, то мы не, не выздоровим, но и не, не спасемся. Предстать перед сыном человеческого – это весть надежды. Но надо бодрствовать. Даниил был ярким примером противоположного мышления вавилонскому. Он человек, который твердо стоял в позиции Бога, хотя он жил в этом вавилоне. Даниила 1,8. Понимал, что разрушая свое тело, он разрушает храм Божий. Много вы слышали таких людей, которые это понимают? Нет. Он также понимал, что вкушение вина вавилона – это может омрачить его собственная способность различить истину от лжи. А между прочим, это делают и ложные лекарства. Это делает современное лечение. Также это может разрушить разум, ослабить его способность, обмануть обман дьявола. Лукавый предлагал и предлагает алкоголь, чай, кофе. Кто? Везде, куда бы я ни иду, мне накрывают стол пока я еще не делала семинары, что мне предлагают? Да. Кофейный что? да. И я сажусь туда, не пью, и говорю, извините, я... Thursday, я так хочу пить, можете мне воду дать, чтобы не обижать людей? А иногда мед, медработники э, меня пригласили к одной молодой женщине, у нее родился ребенок мертвый из церкви, из одной, я не помню, какая конфессия я пришла в эту палату и там была такой черный черный кофейный кружка выпитая я посмотрела на эту женщину и говорю извините но вы решили свою судьбу сами потом я пошла к врачу и сказала что вы делаете разве вы не знаете положение всемирной организации здравоохранения уже 80-е года издало указ для рожениц. Вы не знаете этого. Почему вы разрешаете такое? Ну и когда я делаю эту лекцию, иногда там была одна медсестра, она встала, ногой топнула и сказала, пила и буду пить, и вышла. А медработник. Видите, у нас всегда есть возможность сказать нет, потому что Бог дал свободу. Свободу умереть. Чай, кофе, сильнодействующие лекарства тоже делают это. Ядовитые травы, все то, что в любой форме может уничтожить организм мышления. Самое страшное, что мы будем вы, выбрасывать и очищать паразиты, а потеряем что? Мышление. Потому что эти ядовитые, очень ядовитые травы, очень ядовитые, да, вы увидите, там какие-то особи выйдут, но вы не знаете, какой урон вы носили зенку на почки и на печень, и на головной мозг. Это страшно, но это мир, это вавилонское мышление. В такой ситуации человек никогда не сможет ясно и правильно решить и выбрать между добром и злом. Почему дьявол сейчас это все везде делает? Вы понимаете этот метод лечения? чтобы отобрать что? Мозг. Мозг. Понимание добра и зла. Когда я это поняла, на меня войсками пошли противники. И вы можете везде слышать обвинения и клевету, но это всего лишь борьба между Богом и дьяволом, между истиной и ложью. Люди не понимают этого, на что идут на самом деле. Даниил был в Вавилоне свидетелем, представителем, свидетелем и представителем Бога. Люди думают, что свидетельство о Боге в том, если мы красиво и хорошо живем, и у нас большой банковский счет. Но все наоборот. То обстоятельство, что Даниил всегда выходил из трудных положений, испытаний победителем, вот это свидетельствовало о Боге. Божий народ должен учесть, что его образ жизни и выборы будут при втором пришествии Иисуса решать судьбу народа, каждого из нас. Не просто так, даже выбор лечения. Существует Божий закон свободы выбора. Многие мне это говорят. «Да, Эстер, я делаю, что я хочу». А я отвечаю на это, мое хочу у Бога, а я делаю, что хочет Бог. И пусть Он простит меня, когда я не всегда понимаю, но я хочу делать то, что Он хочет. Это самое главное. Оставление предлагаемого божественного закона необратимо приведет к падению. Еремия 51,9 нас предупреждает. Говорит о том, что Бог хотел излечить Вавилон. Он не оставил его и сейчас хочет, но он не дал этого сделать, как эта женщина, которая встала и ушла. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Приговор сделан, он будет. Откровение 18.7.10. Сколько славилась, славилась она и роскош, роскошествовала, столько воз, воздайте ей мучений и горости, страшные слова. Ибо она говорит в сердце своем, сижу, царицею я, не вдова и не увижу горости. Вот эта самонадеянность, самогордость, надежда на ложная, это страшно потому что ты знаешь, чем это кончится. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач, голод, будет сожжен, сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возжидают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым и пожар ее от пожара ее, стоя издали от страха мучения и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой.